Пришли в центр города с представителями мини-футбольного клуба «Спартак Москва» Володи Неожиданно. Неожиданно встретились. С нами Тиша. Все смотрели около футбола. Вот, Подъехал на концерт Феде. Предсезонные матчи не так важны, но я считаю, что любой результат важен и победа должна быть в каждом матче. Друзья, всем привет! С вами опять Дневник Фаната. В этом выпуске вы увидите кадры из Рязани, которые не вошли в наш большой выпуск о выезде с командой. Также вы увидите материал с концерта нашего братишки Федука. Ну и, конечно же, небольшие нарезочки с выезда в Марбельо. Всем привет! Мы сегодня находимся на концерте у Феди, Федуга. Вы все знаете, какой Федор. У Феди был день рождения, Феди сейчас сольный концерт. Дарим ему подарок от Фратри. футболка, тупик. Наша фирма известная. От пацанов тебе подарок. Мое. Все, дай бог все получится. Спасибо, спасибо большое. Пацаны, смотрите, дневник фаната, а остальные дневники не смотрите. Как Вася говорил на объе победы второго сигнала да, и поднял тоже чуть-чуть. Да, да, вспоминаем наш фанатский эксперимент, который удался. Передаем привет Васе. Я теперь, теперь, я Василий, деньги. Василий. Да, теперь я коплю деньги на проставу Василия. В Рязани есть гастропаб. Вот, вот гастропаб. Есть, смотрите, есть old fashion. Old fashion. Это что-то модное. Скорее всего, все крутые чики в нем тусуются. Вот. Вася И... там должен быть. Вася, Вася, король дорог. Вася дорог, король дорог <laughs> Уже там сидит. Уже там сидит. Нет, Шли... ну, самый колорит показать это вот центральная улица. И большой розианский театр. Театр. Театр. Театр. театр. Пробились мы через центральный рынок. Все очень это плачевно. А Все очень понимаем. плачевно. И говорят, что еще в Москве дороги хреновые. Паук привел нас, поесть Паук, да, что идет. Идет. Мне кажется, должно быть фирменное блюдо в каждом ресторане – это грибы с глазами. Ну так пошутил сейчас, не очень. Ну да, смешно вот. получилось. Я вставлю звук типа. А -ха -ха -ха -ха -ха. Приехал, да? Здесь очень рада видеть такую серьезную команду, как Спартак. Подготовили Райдер. Вафельки, вафельки. Одну уже кто-то утащил, так что, вот пожалуйста, если чем подкрепиться. Вот как настроена игра? отлично. Хорошо. Кофеечек? Кофе, а как же в другом? Хорошо, без что ни... хорошо, что без книги. Почему да. хорошо? Пока нет, Всего. после можно. Как бы они оставили то, что посчитали нужным. Фильм, стопроцентная пропаганда антироссийская, то есть это политический заказ. Монтированы грамотно очень. То есть там многие, кто давали интервью, говорят, что большую часть этого даже уже вот, не выложили. Буквально через какое-то время я уже пойду на сцену, пойду выступать, точно да хочу сделать это, потому что он сделал это очень давно. В Москве я выступал с 5, 5 ноября, был последний Means. московский большой концерт. <народная музыка> <poner án crack trap> вот сейчас хочу вас выиграть. Вон фиг, что ты там читал, да это, мавратишку, зачитай. Давайте вот так, давайте вот так. Вы смотрите на меня? Вам кайфово? Да! Глаз, а.к.а. Окна и Хаус, уходит на мы готовы? Да! Корноскопы принимают. У нас траблы начались, короче, уезжаем, уезжаем, все. одном вместе шили за одном заводе. Мы здесь для того, чтобы Спартак стал чемпионом и помочь им, в том числе и в завтрашнем матче, одержать победу. Пускай кто-то говорит о том, что ой, предсезонные матчи не так важны, но я считаю, что любой результат важен и победа должна быть в каждом матче. У тебя просто дерись. Вот так вот трудятся наши, можно сказать, коллеги. Что за камера? Sony Alpha 7S. Вот Sony Alpha. Мы себе, к сожалению, приобрели пока только шеститысячную, потому что mm. не хватает. Не хватает. Тоже. Но да, да, знаем. Нам посоветовали. Кстати, вот Сереге Кучеру специально. Серег, смотри, стремимся к 7S. Все круто. ней фильмы как-то. Вне фильма? Да. Если скажешь, как бы жизнь моя не изменилась после этого кино, то я ничего, ну, то есть это я собрал. Ну, после фильма прям Конечно, да. Забурлило, то есть мой круг общения полностью изменился вообще. Если раньше он был немножко такой театрально вафельный то сейчас, сейчас вот такие пацаны меня окружают. видел фильм BBC, да, но слышал, наверное. Вот э, приоткрой занавес, вот ты как был участником, да, можно сказать, жизни, частью жизни Жизнь. всего этого, по-двух словам. Слушай, ну... Но, ну, честно, вот здесь я, ну, как бы, не, не очень-то и, как бы, был по Погромникся, проникся, проникся, естественно, да. Здесь круто. Ну, круто, да, конечно, да. да Ходят слухи о том, что будет вторая часть. Ну, честно, я тоже слышал, но пока вот, никто не звонил. Пока не приходил, тишина. И не тишина, тишина. говорили, типа, типа <р1000> где <you?" р implement> «Что <р Kamen> ты, что ты. Ладно, привет нашим зрителям. Марни, привет. Мы у Федука на концерте, приходите, он крутой чувак. На следующий концерт, спасибо тебе большое. друзья, ну а полный выпуск с выезда нашего вояжа в Марбелью вы увидите совсем скоро. Ну и надеюсь, мои зеленые очки вас не сильно достали.